Всем привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу, автор канала «Вокальный дзен». Сегодня мы будем с вами разбирать вокал певицы Славы, послушаем, почему она гнусавит, причем так откровенно гнусавит, и я буду слушать ее выступление на авторадио. На авторадио. Ну, давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Мне не зови, Вот слышали и живу, живу Вот она чуть-чуть уже загнала звук в нос. И здесь легко. Вот чистая такая гнусавость идет. Апогенезовия устала. Здесь устало, тоже чуть-чуть было. Причем, обратите внимание, слава поет исключительно здесь вживую. Нет никаких даблов, пока даже я не слышу никаких бэков. Это чисто живой звук. За тебя раз здесь тоже умирала, да? Небольшой мелизм она делает, молодец. Сейчас. Я, как прежде живая тоже жимая. И здесь без меня тоже прям такую кошечку делают. Здесь пока все было в порядке, без гнусавого звука. Чуть-чуть она здесь подтягивает. Вот здесь вопрос возникает, зачем она так делает. Скорее всего, ну, мое мнение, да, она так делает не из-за того, что она болеет, не из-за того, что тут высокие ноты, ей вот эта назальность помогает их взять. Здесь нет высоких нот в этой песне, а просто это ну, какая-то манера, стиль. И ей так легче, то есть она за счет того, что немножечко как бы вот подтягивает вот в эту назальность, в гнусавый звук, ей легче удерживать правильную позицию. Хотя вот обратите внимание, она поет, то в принципе на улыбке она держит позицию. Смог одиночных пилан <свят> <свят> Я забуду О тебе что было Неважно то есть вот здесь, когда ее в профиль показывают, на самом деле видно, что она пытается удержать вот эту правильную позицию. То есть она не делает здесь сильный оскал, потому что он и не нужен на куплете. Но тем не менее, вот этот эффект маски у нее есть. И вот здесь даже она, когда проговаривает, мол, все-таки свело. То есть это, ну, какая-то манера. Возможно, даже она говорит немножечко с гнусавостью здесь вот она четко держит уже улыбку да, раскрывает позицию несмотря на то что здесь не какие-то супер высокие ноты все очень просто спокойно да но тем не менее позицию она держит Напомни, а уже не без меня. ну вот здесь немножечко без меня она тоже вот делает эту гнусавость. Сейчас ой-ой-ой, они у меня все улетели, улетели, улетели, улетели видео. То есть это не в одной песне. Мне кажется, я ее я ее прокрутила, ребят, я ее наверное прокрутила. И это да, это не в одной песне. Я вот на авторадио послушала, да, вот несколько песен. Давайте, ну, допустим, вот эту поставим. Сейчас тоже сто это будет. Быть вот. быть С тобой Глаза мои мой. Вот здесь мой. То есть на звук О действительно у нее, даже в двух песнях, именно на звук О уходит звук в Гнусаев. Любимый, ночью, тебе крови вот тоже до крови, до крови, да, вот звук О, он же достаточно вытянутый и получается для того, чтобы ей его не уводить, знаете, в такую академическую, возможно, манеру пения, да, она его уводит вот в нусавость и получается такой эффект. опять мой то есть здесь но однозначно мы можем сделать вывод о том что она использует использует а, эту гнусавость на звуки О практически вот вообще везде а, и делает, этого, ну, скорее всего, делает это для стиля, да, для каких-то таких вещей, и это помогает ей удержать правильную позицию. Пишите в комментариях, а, что вы думаете по поводу такой манеры пения, нравится вам или нет, потому что, опять-таки, мне кажется, если бы слушателю это не нравилось, а, она бы этого не делала. Скорее всего, ну вот такой эффект нравится слушателю, и Пожалуйста, в комментариях напишите, насколько это нравится вам, насколько вы считаете, что это красиво и уместно в исполнении славы и в ее голосе. Я считаю, что... Это не хорошо, не плохо, и на самом деле у Славы это слушается достаточно органично. Но я бы чуть-чуть подуменьшила. Очень уж много, не в каждой, конечно, строчке, но очень много она дает этого гнусавого звука. Если бы его было меньше, то это бы слушалось вкуснее и интереснее. И, ну да, это мое мнение. Ваше жду в комментариях к этому видео. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И если вы хотите научиться петь, и если вы хотите делать, Делать это правильно. И если у вас совсем нет опыта, то я приглашаю вас на мой курс «Новичок. Голос, слух, ритм» с обратной связью. Гарантирую, вы 100% научитесь петь. По крайней мере, такие несложные песни, которые исполняет певица Слава. Вы тоже можете петь так и даже лучше. Ну что же, все ваши вопросики жду в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока!